Российские истребители отреагировали на наглость ВВС США над Черным морем, попытка американских ВВС прощупать оборону России в районе Черного моря обернулась крайне любопытной реакцией Москвы. Об этом сообщает издание САХА. В последнее время самолеты НАТО значительно нарастили свою активность в районе российского воздушного пространства. Инциденты с приближением западных военных машин к границам РФ происходят с завидной регулярностью. Подобные происшествия вынуждают Москву поднимать свои истребители в воздух для пресечения потенциально опасных ситуаций. Россию, которую в Китае принято считать боевой нацией, довольно сложно вывести из себя. Однако после бесчисленных вылетов самолетов НАТО к границам РФ терпение россиян начинает лопаться, отмечают авторы САХА. Если раньше в приграничных районах России появлялись лишь самолеты-разведчики НАТО, то в последнее время туда зачастили истребители и даже стратегические бомбардировщики. Последние имитируют удары по российским регионам, таким как Крым и Калининград. Можно констатировать, что военная активность Запада достигла запредельной наглости, подобные маневры уже нельзя называть просто разведкой. РФ, само собой, не могла оставить это без соответствующего наказания. Весьма показательный эпизод некоторое время назад произошел над Черным морем, куда американские военные одновременно отправили три стратегических бомбардировщика Би-52. Самолеты прошли через воздушное пространство Украины и взяли курс на воздушное пространство РФ. Им навстречу вылетели четыре истребителя ВКС РФ, которые довольно быстро сблизились с провокаторами. Далее разыгралось крайне драматичное противостояние между американскими и российскими пилотами. Маневры российских самолетов вынудили бомбардировщики США сменить свой курс. Лишь после того, как американцы были отброшены от российских границ. Боевые единицы ВКС РФ вернулись на свои базы, констатировали китайские эксперты. Следует отметить, что в тот момент один из американских бомбардировщиков приблизился к полуострову Крым и находился всего в 25 километрах от воздушного пространства России. В итоге его довольно жестко развернули и отправили домой. Таким образом США и его партнерам по НАТО было сделано предупреждение о нежелательности повторения подобных маневров. Всем спасибо за просмотр.